Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Крипто шарка В этом видео у нас на обзоре интересный токен. Токен называется Action. В общем, что у нас интересно по данному токену? Здесь у нас есть стейк, интересный обмен токенов. Сейчас мы это все детально рассмотрим и об этом поговорим. Также данный токен уже на Uniswap, где-то примерно около недели уже на Uniswap. Ну, в общем, смотрим. Это у нас мировая валюта, опять же, создана как обычно для людей. И, соответственно, нам здесь добавляют стейки, интересные моменты по данному токену. То есть, если вы купили токенов, определенное количество у вас начинается автоматически даже стейк срабатывать. То есть, я так понимаю, токены будут вам прямо на кошелек капать все по стандарту в браузере установили метамаск и в принципе купили токенов, запустили а, говорят нам, что здесь защита от инфляции быстро все работает пассивный доход, ну на эфире, но и так будет быстро все работать а, вознаграждение людей, они а там элиту, которая там много токенов держит а, доход идет для всех в общем а, недорогой токен, это правда глобальный масштаби, масштабируемый а, то есть смотрите что мы получаем и имеем любой у кого есть токены hex2t в принципе это как бы ну, все один и тот же проект да а, получает токен акцион из расчета расчет один к одному то есть вы купили токенов получается hex2t на uniswap и точно так же вы получите токены Action в общем также держатели токенов всего ограничено токенов акцион 10 миллионов держатели токенов хекса будут автоматически заблокированы там 2 процента еженедельно перед выпуском то есть интересная система надо будет как-то в нее более глобально так внедриться то есть держите вы токены Потом вы эти токены за них получаете стейк, там, несколько процентов в неделю. Если вы держите токены, вы их воборот дальше не пускаете, вы можете получить, наоборот, пенальти на 2%. То есть у вас эти 2% уйдут. Я еще, конечно, не совсем полностью с этим моментом, еще прям полностью вник, но примерно уже начинаю понимать, как это все работает. Тут как бы есть небольшой график. То есть когда конвертируются токены из одного в другой, когда вы держите, у вас стейк срабатывает. Ну, получается, если там на аукционе не участвуете, то ваш токен уходит просто-напросто 2% от суммы. А, вот нам как раз небольшая иллюстрация есть. То есть там заварили токенов, пришли токены, и потом вам капает там стейк. То есть и сразу видно дневной аукцион, недельный, месячный, годовой. То есть сколько там будет умножаться, то есть, с этим моментом надо будет еще немного подразобраться, насколько это будет четко все отрабатывать сама система. В общем, и кстати, как они говорят, 80% всего эфира, который в обороте, на уплаченном акционе, затем используется для увеличения прибыли для токена Axion, а также для, ну, для заработка стейкеров. То есть как бы сначала эфир для покупки используется, чтобы поднять цену токена, затем эти токены распределяются между стейкерами, создавая очень, скажем такую прочную петлю положительной обратной связи. В общем, они хотят стать, скажем так, на пути первой идеальной валютой, так как о биткоине уже все знают, что сейчас он только для трейдинга используется там, для хранения то есть он уже как бы на самом деле немного биткоин уже я бы не знаю просто чисто из-за объема на первом месте как топ-1 криптовалюта висит но он сам себя уже по своей системе по которой он работает уже начинает сам себя изживать так что возможно скоро что-то как-то изменится и он будет уже не топ-1 всего у нас 500 миллиардов токенов как я говорил раньше, 80% обратно на выкупку токенов идут. То есть 100% всех купленных токенов распределяется по стейкерам. И коэффициент FreeClaim, то есть для держателей токенов 1 к 1. То есть выпадает 1 к 1 токены. Годовая инфляция у нас 8%. И опять же для держателей HEX2T 100% автостейкинг для держателей Хекса. также есть вопросы и ответы как я могу стать частью да, можно на Uniswap купить токены, прийти в Discord либо в Telegram также имеются видео -уроки, как установить MetaMask а также, как купить продать данный токен для нас, я думаю, это вообще никакой сложности не составит, мы уже не первый день в этом, то есть купить продать, вообще ничего сложного здесь нет но ну, дальше идем смотрим у нас есть белая бумага И кстати этот проект он там законный там зарегистрированный то есть у них все чисто а, по белой бумаге кому интересно можете ознакомиться полностью все распределение как оно там идет там от а до я белая бумага у нас на 12 листов идет так что здесь ее читать не перечитать а, получается что у нас twitter еще имеется на твиттере можно посмотреть статистику, как у нас токен, скажем так, идет, на Экспро зайти. А, можно посмотреть, как он в какой геометрической прогрессии двигается в ту или иную сторону. На Uniswap, я думаю, даже заходить не стоит, то что вы все это понимаете, вы все это знаете. Как купить банально, продать токены, то есть в этом проблем не будет. И еще у нас две социальные сети, это Discord и Telegram. Так что присоединяемся, следим за новостями. Кстати, в новости в Discord и в Telegram намного быстрее влетает, чем еще где-либо. На этом у нас все. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данного токена. На этом у меня все. Так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.